Одноклубники, всех приветствую! На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака», который отправляется в город Кейм, Республика Карелия. Рядом с ним еще один буксировщик, тоже отправляется в этот же город. Один на 600-й гусенице, этот на 500-й. На буксе здесь установлен двигатель «Зонкшен» объемом 460 кубиков с электрозапуском, без реверс-редуктора на обычной трансмиссии. По желанию клиенту были установлены ручки с подогревом, блок управления электрозапуском, светом, Глушение двигателя, кнопка на ручке и также подогрев курка газа от снегохода Тайга. Данные буксировщики будут доставляться нашими силами, нашими товарищами. Стоимость лояльная, можем доставить по Мурманской трассе в любой населенный пункт, по всему северо-западу работаем. Вам спасибо за просмотр, пока!